Вечер, добрый день. У кого какое сейчас время дня, пожалуйста, на уровне мгновенной реакции напишите, насколько хороший звук, насколько меня хорошо слышно. Ну, видно, я себя вижу тоже. А вот насколько слышно, хорошо, нету ли эхо и нету ли каких помех. Ну, просто. Вот плюс, отлично. Все, плюсы достаточно поставить, и мы приступим к нашему вебинару. Спасибо, Кинжигуль. Спасибо, Айман. Кто еще? Все? Молчание будем считать знаком согласия. меня спасибо. Звук, значит, хороший. Итак, уважаемые коллеги, позвольте мне уж вас так называть. Я так понимаю, здесь представители НТО в основном. Поэтому мне с вами разговаривать... Не только интересно, но и приятно, потому что мы работаем в одной сфере. Позвольте представиться. Меня зовут Игорь Братцев, я представляю Международный центр журналистики MediaNet, а, а также являюсь креативным директором компании Media Relations Group. И сегодня и следующий вебинар мы посвятим, как я назвал, информационным возможностям для НПО, но, в общем-то, в широком смысле. И сегодня мы будем говорить больше о том, как же позиционировать себя как спикера. Какие это несет плюсы, какие необходимо, риски учитывать, какие возможности есть. Сейчас в мире интернета, социальных сетей позиционировать себя как индивидуальность крайне необходимо, потому что сейчас доверие аудитории даже больше не бренду организации, а бренду организации через призму кого-то, какой-то персоны, лицо, которое эту организацию представляет. У меня вам одна просьба, если у вас будут вопросы, вы э, пишите их не в общем чате, а там, где рубрика «Есть вопросы», я буду периодически туда заглядывать, ну и отвечу на все ваши вопросы максимально искренне. Итак, поехали. Вот видите слайд, который в нашем экране, и два вопроса. Я ну, неоднократно выступал перед разными аудиториями, и в том числе перед неправительственными организациями, и вот понимание того, какой же вопрос, ответ на какой вопрос для вас вообще с точки зрения позиционирования более важен, является архиважным. Просто архиважным, потому что многие не совсем правильно понимают. И в связи с этим... Для вас сейчас у меня как раз звучит вопрос. И вопрос это, что первично важнее при позиционировании... Ну, давайте сегодня мы говорим о позиционировании вас как экспертов, и поэтому будем говорить, что важнее о позиционировании вас как, эфер, как экспертов. Для аудитории ответ на какой вопрос? Чем вы занимаетесь или почему вы этим занимаетесь? А, пожалуйста, вот спасибо за меня и тем же пожалуйста, можно просто... В данном случае поставить один или два, так как у нас нет возможности общаться с вами визуально, я не могу, конечно, услышать мотивировки, почему так или иначе, а это было бы идеально, но пока просто мы посмотрим, вот три человека написали, Далина, спасибо, вот уже пошла какая-то диссонанс во мнениях, это нормально, но сейчас мы об этом поговорим, пока 3.1 в пользу второго вопроса, чем вы занимаетесь или почему вы Этим занимаетесь. Давайте еще 10 секунд, если кто-то подумает и ответит хотя бы просто на уровне цифр, потому что это важно, и многие не уделяют этому должному внимания. Итак, что первичное? Чем вы занимаетесь или почему вы этим занимаетесь? Вот Давайте в данном случае рассуждать с точки зрения конечной аудитории. И посредников, да, передатчиков для конечной аудитории информация. А к передатчике у нас кто? Ну, средства массовой информации. социальные сети. А конечная аудитория это ваши бенефициары, читатели, потребители тех услуг, которые вы предлагаете. И для того, чтобы актуализировать информацию, для меня, например, нет никакого сомнения, что ответ на вопрос, чем вы занимаетесь, априори является. Менее важным, с точки зрения информационного позиционирования, подчеркиваю. Менее важным, чем ответ на вопрос, почему вы этим занимаетесь. Но вот представьте себе любой момент. Вы выступаете перед аудиторией, вы даете пресс-конференцию, о которой мы поговорим, наверное, на следующем нашем вебинаре о инструментах позиционирования. А выступаете, иначе, наша компания создана в 2005 году, мы занимаемся какими-то проектами, будете, естественно, себя хвалить, но с точки зрения заинтересованности а, передатчиков, посредников а, передатчиков, передачи информации, а именно средств массовой средств масс, ну, СМИ, средств массовой информации, это информация ну, малозначима абсолютно. Представьте себе, насколько для них важны, более важны цифры и факты, а именно они дают отвечает на вопрос, почему вы этим занимаетесь. Если вы занимаетесь проблемами, например, ну, насилия женщин, допустим, тогда вам обязательно, обязательно, всегда нужно выступать как экспертом, не только отвечать, чем вы занимаетесь, а как экспертом, на каком фоне актуальна эта информация. Вам обязательно нужна экспертная, экспертные знания, и этому научить вас, в общем-то, очень сложно, если вы сами не будете этому учиться. Мне нужно понимать, а есть ли вообще такая насущность в Казахстане, чтобы защищать женщину от бытового насилия? А может быть этого нету? для чего мы тогда созданы? У меня этот вопрос будет всегда. И я сейчас ниже в следующем слайде покажу вам, например, какие же есть а, экспертные возможности у вас, и вы должны обладать этими экспертными возможностями и обновлять их всегда, чтобы в любое время дня и ночи вас могли спросить, и вы эту информацию предоставили. А не просто говорить, какие проекты вы сделали, как этому. Мы понимаем, что все это нужно. Но потребителю нужно знать, важно ли это вообще или нет. Итак, возможности для вас как позиционирования эксперта. Во-первых, необходимо знание рынка, республики по тому вопросу, которым вы занимаетесь. А для этого у вас есть интернет, Google, и сейчас можно все это хорошо изучить. Ничего Ничто не делает ваше выступление, ваше позиционирование более убедительным, чем статистика. Статистика за последний год, а в идеале еще статистика по стране в динамике и в сравнении. Ну, например, в сравнении с регионами. Если мы говорим опять о бытовом насилии среди женщин, то надо понимать, в каком регионе насилие больше, меньше, какие формы насилия и так далее. Сравнительная статистика по разным странам. По разным странам это может быть региональный средств центральноазиатский, это может быть сравнение с какими-то странами, чтобы противопоставить, где нулевой уровень насилия да, в отношении женщин, допустим. Но я сейчас понятно, что как пример беру насилия женщины может быть связано с любым вопросом, которым вы занимаетесь. Вот я, например, занимаюсь да, вопросами медиа, и я знаю, да, сколько с них существует, какие тенденции, сколько там на русском, на казахском какие тенденции сейчас а, в мире, какие недостатки в Казахстане, я это знаю. Поэтому прежде чем, например, обучать чему-то или выходить какими-то новыми тенденциями на рынок, я должен четко знать, что они востребованы не только в стране, но в принципе это мировая тенденция. Вам необходимо знать госприоритеты и госпрограммы, которые существуют на эту тему. А, Во-первых, чтобы быть в курсе, а во-вторых, чтобы апеллировать или оппонировать этим госприоритетом и госпрограммам. Ну и, конечно, международное законодательство и инициативы делают ваши знания, как никогда, более актуальными. То есть вот это первично. Вы только на фоне этого, этих знаний, можете, должны рассказывать о том, почему же вы этим занимаетесь. Мы занимаемся проблемой такой, потому что, пожалуйста, и динамика должна нам показывать, проблема меняется, нет, актуаль, актуальна ваша деятельность или нет. И эти знания необходимо постоянно обновлять. и это вопрос уже бесконечного самообразования. Если у вас какие-то есть вопросы или сомнения, или вы не согласны, пожалуйста, я готов дискутировать, можете писать вопросы. Но для меня, как представителя медийной именно организации, человека, который работал в различных средствах массовой информации, печатных электронных, онлайн, на радио и так далее... Для меня этот вопрос, ну, не дискуссионен, потому что я знаю, что необходимо мне, прежде всего, ответить на вопрос, почему вы этим занимаетесь. Итак, поехали дальше. Позиционирование как спикера. То есть я, сталкиваясь с МПО, с региональным МПО, с астанинским МПО, Доля сожаления вынужден признать, что среди НПО есть масса замечательных людей, но которые даже не думают о том, что им необходимо позиционироваться как спикерами, быть публичными персонами, быть более узнаваемыми, быть более востребованными, соответственно, и среди своих бенефициаров. Это актуально еще по тому вопросу, что восприятие а, не организаций. Ну, населением Казахстана, да, тех, кто не является, не входит в понятие гражданского общества, оно зачастую фрагментарно, бывает очень неверно. Нам очень часто приходится мнения, да, такие, что слышать о себе, что мы там иммигрантаеды или источники революции, ну и прочие, прочие глупости. А все это происходит из-за того, что мы не позиционируемся в информационном пространстве. И прежде всего как спикеры, как личности. Мы как-то делали мониторинг, вот просто, ну вот представьте, источники информации, какие используются средствами массовой информации для публикации. На первом месте кто? Естественно, государство. На втором месте бизнес, какие-то частные лица, а НПО, вот от НПО информация в любом формате она на уровне статистической погрешности, То есть ее даже учитывать нельзя. То есть это не один процент даже, даже не полпроцента. Не пол ее практически нету. И в этом есть своеобразный парадокс, потому что уж казалось бы, но кто самый доступный источник информации? Ну, конечно, и правительственные организации. Потому что там скрывать тайн каких-то особенных не может быть. Потому что мы работаем в открытой среде. А в информационном поле информации о нас нет. Если вы, у вас есть какие-то сомнения за счет, протестируйте информационный пространство погуглите от кого есть. А уж персоналей, которые от неправительственного сектора выступают в позиционировании информационного пространства, просто очень мало, очень мало. Поэтому мы сегодня поговорим о позиционировании вас как спикеров. Тут очень важно преодолеть боязнь, психологическую боязнь выступления. И это достигается только методами бесконечного повторения. Когда-то, много лет назад, я, выступая первый раз перед аудиторией, тоже недоумевал. Ну как же это возможно, выступать перед аудиторией? У меня была масса речевых ошибок, которые я не замечал. А. Слова-паразиты, а не э там Я мог написать «А» во время паузы. Я не слышал, со стороны было смешно. Я думал, что они китикают, может быть, я м -м, выгляжу. юмористично достаточно. Но... Постепенно работая методом повторения это все легко преодолеть. Итак, поехали. А, прежде всего, необходимо понимать, что такое имидж спикера. И статистика гласит, вот на самом деле, не самое утешительное в точке того, что первое впечатление, но я повторю только первое впечатление, 50% зависит от того, как вы выглядите, на 30% от того, как звучит ваш голос впечатление о вас и только на 10 процентов от того что вы говорите и вот о том об этих 10 процентах мы будем говорить чтобы на десятый раз ну немножко будем говорить и от того как выглядеть надо а, как спикером особенно если вы вас визуализируют снимают на камеру и, далее, и только на 10 процентов от того что вы говорите но это при первом впечатлении если вы будете востребован как спикер, при десятом вашем выступлении, при 20, при сотом все будут слушать только, о чем вы говорите и простят все погрешности вашей и внешнего вида, и голоса, потому что вас позиционируют уже как востребованного эксперта. Есть на самом деле два вида самопрезентации, так называемых. Природная и искусственная. Природная самопрезентация это ваше обыденное поведение, то, есть, говорят, то, каким вас знают ваши родные, близкие, мужья, жены, дети и так далее, то есть то, что вы не, не контролируете и ведете себя очень естественным путем, но есть искусственная самопрезентация, а она в данном случае важна, это формирование речевых, поведенческих, речевых навыков чтобы понравиться аудитории и завоевать ее доверие и вот этому уже необходимо учиться итак какими же нам навыками необходимо обладать чтобы позиционировать себя как хорошему в пить? ну возможно во-первых создать аудиторию, аудитории хорошее мнение о себе как о личности это сложно, но мы будем дальше об этом говорить, и это возможно, исходя из того, если вы будете обладать навыками эксперта, что, что я говорил. Ниже мы поговорим еще о таком виде публичного выступления, как Message House, есть такой формат публичного выступления, и вот там тоже очень интересно, надо быть готовым, чтобы а, быть востребованным. Улыбка и доброжелательный тон голоса само собой разуме. хмурые люди я не призываю вас смеяться когда вы говорите о насилии над женщинами не смеяться но улыбка и доброжелательный тон обязательны выражение лица Ну вот я сейчас на себя смотрю думаю, у меня вполне доброжелательное выражение лица и я несмотря на все проблемы да, которые, которые у меня есть и так далее но выражение лица вам сердечно надо расположить к себе собеседника. Прямая осанка, расправленные плечи, контроль мимики и жестов. Вот контроль мимики и жестов. А, чем, почему я? Вы обратили внимание, например, что буквально минуту назад я почесал себе нос. Я сделал это осознанно, потому что, перейти, чтобы перейти к этому пункту, очень часто подобные неконтролируемые мимика и жесты они, если мы даем визуальное интервью, да, например, которое снимают видеокамеры, но ну, оно потом очень бросается в глаза, и выглядит это более чем забавно, потому что мы можем ворошить волосы, теребить уши, э, дергать себя за уши, за бровь и так далее. Но это неконтролируемо. А человек отвлекается, зрителя, просто прежде всего вот на такие мелкие недостатки. Итак, какие же плюсы есть у того, чтобы вы выступали. А, пока я буду об этом рассказывать, вы, пожалуйста, поставьте, может быть, плюсики у того, у кого есть навыки публичного выступления, и не просто публичного выступления, а визуализированного публичного выступления. А, и кто видел себя со стороны. Со стороны на телевидении или там я не знаю, на видео, снятом для внутреннего пользования, может или нет. Вот это очень важно, чтобы контролировать себя в процессе а, работы как спикера. Потому что возможность, одна из главных возможностей, плюсов выступления, Да, это возможность визуализировать образ эксперта. У нас очень много МТО, но кто там за фамилией за этой стоит, например, Игорь Брацов или там Авраменко Галина. Но в очень сложно. А именно визуальный образ позволяет создать впечатление и о вас, и о вашем экспертном потенциале, и о потенциале организации, которую вы представляете. И делает всегда вашу информацию на порядок более доверительной, чем если это просто печатная информация, и вся визуализация, только написанная ваша информация. Фамилия. Очень хорошо, что у вас есть опыт публичного выступления. И вот в рубрике «Вопросы» вы можете написать, если у вас есть какие-то вопросы будут и проблемы, с которыми вы сталкивались. Смело пишите, не стесняйтесь. Итак, у вас есть возможность. Не стесняйтесь всегда продвигать, то есть инициировать ваше выступление. У вас есть возможность рассказать о своей деятельности, спозиционироваться как эксперт очень мало, востребованных средств массовой информации еще меньше. И ну, разберешь сам интервью и понимаешь, как у нас мало экспертов. Или расшифровываешь интервью какого-либо эксперта, и понимаешь, он говорил много, а там на три копейки всего информации. -то. И есть замечательные интервьюеры, которые говорят, как пишут. Они рассказывают, ты можешь расшифровывать, и все ясно, понятно подтверждено факт, фактами, статистикой и так далее. Ну и необходимо, зачем я говорил, стать более узнаваемым для масс-медиа. Это тоже очень важно, к вам будут обращаться. Если, потому что с экспертами у средств массовой информации тоже достаточно большая проблема, с которыми легко соглашаются и идут на контакт. А мы, как представители гражданского сектора, всегда открыты. Возможны ошибки при выступлении. Несоответствие, содержания слов расходится с тоном речи и осанка Я сколько встречал людей, которые не достигли больших результатов за этот год, на самом деле, ну, еще бумажечку глядят, за этот год мы достигли очень больших показателей. Мы выполнили на 120%, но не сделано столько. Уровень доверия к ним, такое ощущение, они сами рады тому, о чем они говорят вообще или нет. Или это вызывает мнение? и вообще, занимаются ли они сами на этом деле. Еще возможные ошибки – оправдание и извинение. Вам не за что оправдываться и извиняться. Не надо. Вот просто, опять же, мы сейчас говорим о визуализации вашей. С большой долей вероятности, если вы будете оправдываться и извиняться, а негативный фон, эмоциональный, он всегда привлекательный. И будет использовано с большой долей вероятности не… То, что вы говорите как эксперт, о вашей оправдании и заявление. Ну, не надо суетиться и делать ненужных движений, это тоже очень заметно, когда особенно снимают на камеру, когда вы нервно щелкаете пальцами, сучите ногами ну, и прочие какие-то, двигаете носом, бровями и так далее. Я долгое время работал на телевидении. Если бы вы знали во время монтажа сюжетов, какая веселуха происходит среди там, журналистов и видеоинженеров, когда они все это замечают и на все это отвлекаются. Доходит до скабрезности. Но это личный опыт, поэтому не давайте повода воспринимать вас несерьезно. Ну монотонность. Человеческий мозг настолько устроен, что он может воспринимать информацию ну, буквально несколько минут. После этого начинает отвлекаться. И вот вы даже сейчас, меня слушая наверняка, здесь не больно, все равно, ну, может быть, уже начали отвлекаться, но через 10 минут вы точно будете смотреть куда-нибудь по сторонам, тем более у вас есть возможность не быть со мной в одной, в одной комнате, отвлекаться, думать о том, а сварила ли я сегодня ужин, или что мне на ужин приготовить, это нормально, абсолютно. Это естественное восприятие, ну, -либо, какой содержать, какой-либо информации. Поэтому на самом деле вам постоянно надо там, каждые 5 минут, там, 3 минуты интонационно за счет жестикуляции выделять, подчеркивать какие-то моменты. Я не даром рукой жестикулирую, хотя казалось бы, но какой смысл в этом вебинаре? Да? Лицо видно, голос слышно, и ладно. Я невольно пытаюсь хоть как-то, чтобы смотрели на мою руку, и приковывать, приковывать ваше внимание. Ну а когда мне необходимо подчеркнуть какой-то момент, и я это делал, когда говорил о потенциале вас как эксперта, я несколько раз подчеркивал, надо обязательно позиционироваться как эксперт. А чтобы позиционироваться как эксперт, надо обладать экспертной информацией. И я буду повторять это всегда. она меняется, эта информация. И надо всегда за ней успевать. Итак, основные критерии выступления. Локоничность. Вот почему я говорю о лаконичности. Особенно это применимо к тому, если у вас берут телевизионное интервью, ТВ-интервью. Я работал на телевидении, поэтому я могу смело утверждать, что и все ваши пространные речи, рассуждения на какую-либо тему будет использовано, ну, наверное, секунд 30, а может быть минута. Так зачем же растекаться мысли по треву? И потом о том что вот выдернули из контекста да такая проблема есть выдернули из контекста но я все время задаю вопрос спикерам а то что выдернули из контекста это вы сказали да это я сказала или я сказал но я совсем не это не увидю подразумевал совсем другое и так далее предусмотрите эти риски и даже если вам задали такой абсолютно непрофессиональный с точки зрения журналиста вопрос расскажите пожалуйста о том чем вы занимаетесь если мне зададут такой вопрос, ну я сейчас могу на него рассказывать, чем мы занимаемся. И в Грузии как-то мне задали такой вопрос. Но ничем мы занимаемся. А что у вас происходит на медиарынке в Казахстане? Ну, Диссертацию можно написать. Что происходит? Рассуждать очень долго, потому что направлений очень много. Но вы выбираете, зато у вас есть возможность выбрать. А что же ответить на такой очень общий вопрос? И сделать это за одну минуту. Решайте сами. Поэтому следующий вопрос, он очень соотносится с, лакон, с лаконичностью. Информативность. Максимум информации за минимум времени. Если это только не 20-минутное выступление, публичная лекция какая-нибудь, а выступление для ТВ-формата и даже на пресс-конференции, где выступление ну, занимает не более 5 минут одного спикера. Одного спикера информативность очень важна, потому что начинается так очень часто общее рассуждения, а потом люди уже устали от вашего рассуждения, а потом в конце начинается. А вот, кстати, пошли самые важные данные. Запомните, и мы будем дальше об этом говорить. Самое важное надо озвучивать сразу. Чтобы привлечь внимание и заинтриговать. Важная статистика, факты в вашем выступлении должны звучать сразу. А не начинать с момента, когда где что произошло и было создано. Ниже об этом поговорим. Доступность для понимания. Это очень важно. Мы работаем каждый в своей сфере, указываясь на свое образование базовое. И вот когда-то после университета, теоретического факультета, у меня была привычка, что называется, умничать. Но я не учитывал одного, что если бы я разговаривал, умничал с аудиторией, собеседниками, которые закончили экологический факультет, это было бы очень местно. Я разговаривал с людьми, которые меня не понимали. Лексема, синема, катахреза, синегдоха всякие. И, ну, мне что, какова это, экономить? Слова то время экономить. Но представьте, я вам сейчас говорю, о чем вы говорите? Очень часто экономисты так выступают, забывая, что они, например, выступают не для экспертного сообщества, а для массовой аудитории, и говорят такими терминами, которые... Но трудно понимать. Поэтому если у вас есть какие-то профессионализмы в вашей речи и в вашей деятельности, вы постарайтесь их убрать, если это невозможно, то тут же, не дожидаясь вопроса, расшифровать. Соблюдение орфоэпических норм. Что такое орфоэпия? Это Нет, возможно. Это Правильное произношение слов. Я опять же говорю с точки зрения того, что вы визуализированы. Да? Вас, возможно, снимает ваше публичное выступление на пресс-конференции или вы интервью камера. Но вот когда я слышу, когда говорят ⁇ квартал ⁇ звонит, ну, самые простейшие ошибки, вот я невольно обращаю на это внимание, а уже не слушаю смысла. Это важно, и важно, что это несколько девальвирует ваш образ как эксперта. Если вы не знаете, как произносится слово, например, но замените его синонимом или не произносите вообще, если у вас вызывает это сомнение. Ну и построение ответов от важного к частному, от конкретного к абстрактному. И мы сейчас будем об этом говорить, и даже я вам дам маленькое задание. Оно простое, вам ничего писать не надо, потому что формат вебинара. Но ну, вам надо будет написать там 5 букв буквально, не больше, или 6, 5, по-моему. Итак, когда мы говорим о важного к частному, к абстрактному, в журналистике есть очень распространенное понятие «образ». Перевернутая пирамида – это образ. Просто он запоминается всегда. Перевернутая пирамида – вверху перевернутой пирамиды, что находится? Основание. И с точки зрения этого, основное должно быть в начале. Особенность у вас короткое выступление. И информация располагается, во-первых, во по принципу простой логики, элементарная логика. Это тоже один из пунктов, который я не упомянул, но очень важный, и о котором я не устаю говорить. Вы не забывайте, что вы говорите для аудитории, которая не подготовлена в этой теме, выражая жаргоном, мешает. Не разбираясь в этой теме, а вы можете пропускать какие-то, как вам кажется, априори, видите, я стал априори, тоже профессионализм, само собой разумеющиеся какие-то логические связи, которые вы опускаете. Для неподготовленной публики этого делать нельзя. Логическое построение вашего выступления должно быть таким. Два, четыре, шесть, восемь. Следующая цифра такая. Напишите логический ряд выстраивая. Ну ладно. Вот, Светлана Николаевна, спасибо вам огромное. Вот, Светлана. да, да, вот так вот. А если я вам скажу 15, 125, 432, следующая цифра такая. Чтобы дождаться от вас ответа, мне надо будет, наверное, день потерять. Люди просто перестанут понимать и слушать. Это важно и при написании материалов, релизов, которые пишут ну, не только неправительственная организация, но многие... И ну, там же понятно, само собой тоже нужно много. Но не Я с этим первый раз столкнулся. А вам надо быть абсолютно понятно. Итак, от важного к абстрактному. От конкретного к менее конкретному. И когда, вот поэтому, когда вы рассказываете, о чем вы занимаетесь, это после. Это делается в рамках проекта, посвященного тому-то, тому-то, тому-то. Давайте это ниже оставим. Я понимаю, что вам хочется именно подчеркнуть вашу деятельность. Но сначала все важное, экспертная оценка, потом уже какие-то более абстрактные рассуждения. Вы готовы к практику, он займет у вас 10 минут. Это даже не вопрос, потому что даже если вы не готовы, вам придется им заняться. Я вам сейчас дам небольшой текст. Вот смотрите. Вот это небольшой текст. Допустим, что это ваше выступление. Раз, два, три, четыре, пять. Все, пять. Пять абзацев. Они пронумерованы цифрами. Я давал это задание не раз, а подбирал его специально, потому что, мне кажется, оно как раз очень четко подчеркивает тот принцип прямой логики и принципа перевернутой пирамиды. От конкретного и важного к чему-то более частному и абстрактному. Так вот, ваша задача сейчас, Здесь абзацы перепутаны в том-то дело этого текста. Они расставлены произвольно, он выглядел не так совсем в идеале. Ваша задача мне сейчас попытаться этот текст восстановить из этих двух принципов. Принципа перевернутой пирамиды и элементарной логики. И вам, что, что вам нужно, это всего лишь написать мне буквенную схему. Сейчас она выглядит А, Б, В, Г, Д по а у вот вас должна. Получится, например, там «Б», «Д», «А», «Г». Допустим. И после этого мы посмотрим, кто нибудь из вас правильно это сделал, поаплодируем ему и попытаемся разобраться, почему же необходимо строить текст, как он был изначально выглядел. А я, ну, я помню, как он, как он выглядел. Я воспроизведу вам, напишу потом буквенную схему. Друзья, вам понятно задание? У вас на это ровно 5, максимум 7 минут. Ничего не надо спрашивать, просто пишите мне 5 букв в рядок. И все. Как вам кажется, должно выглядеть это выступление или этот текст, исходя из принципов, которые я выше озвучил. Все. Вот я вижу, у вас тут 13 человек. 12 горит у меня. Ну, давайте. А где-то там, я читал, что там несколько человек да, в одной комнате сидит. Вот, пожалуйста, поэтому тогда не коллективное творчество, уж будьте добры, а каждый свой вариант. В данном случае это же обучение идет, и никто оценок ставить не будет. Все, поехали. Пять минут. Да, у Кинжигуна у вас четыре человека сидит, когда занесла мне разведка, поэтому от вас четыре. О, Светлана, вы уже... Написали. Ну, давайте дождемся, дождемся остальных. Я сейчас возьму листочек и ручку, пропишу для себя эту тему, просто чтобы время не терять. Я запомню. Так. Так, так, так. так. Mm -hmm. Ну все, я для себя схему восстановил, жду ваших ответов. Терпите, подумайте, логика еще-таки важная к менее важному, к абстракции. Вот абстракция тоже ключевой слово. Где более абстрактно, где меньше конкретики, это все в конце. И потом поговорим. Пять минут а я глотну кофе и по историческому носи.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 это не все, что я имею в виду. Это то, что я хочу не Yeah that would be a lot if you No, I think it'll be something. I think it's that <to> Покидая это место, нельзя. Неясно, где это место. Не ясно, что это место. Не ясно, что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 Uh no И не знаю, как здесь какой все в здесь все на серии. Значит, у нас будет какой-то способ... Все поступили очень хорошо. А мы не будем показывать, где-то есть... Но вопрос. Уже много разных... Пришлите ему, чтобы он понял, он видит, он Кто-то, не хочет. Говорил Ну что, коллеги. Так, сейчас я посмотрю то вы вот здесь наворотили. Схему, то есть я прописал. Один момент. Итак, раз, два, три. А надо поставить в самом конце, примите исправление. Но надо схему высылать, просто измененную. И все. А в самом конце, да, вот уже неправильно это. Так что лучше бы, может быть, не изменяли. Ну, началось, я вижу. Я вижу, началось. А я в этом и не сомневался. На самом деле. Ну что-то что я мало вижу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А, нет. Нет, не мало. Не так уж мало. Итак, вижу варианты. Светлана Николаевна, мы написали первое. Ага. Ну что же, коллеги, я вам сейчас напишу, как выглядит эта схема. Как это выступление было построено изначально. Итак, первое, извините, сейчас поменяю шрифт, Г. Безусловно. Второе, Б. Третье, барабанная дробь, А. Четвертое, где же это? буква-та. Вот что значит не знакомый вот-вот. И, соответственно, последняя буква П. Барабанная дробь. Вот как выглядит на самом деле это выступление по тому принципу, о котором я говорил. Оставьте плюс и мы все дистанционно вам поаплодируем, у кого есть совпадение. Я увидел только два. Два уже вижу, да? Нет, одно увидел, да? И Светлана Николаевна, а у вас только? Ну, у кого совпало? Плюс поставьте. И сейчас мы разберем, почему же все-таки это так, а не иначе. Ну, по принципу простой логики. Но что самое важное может быть. В этом тексте. Исходя из того, что вы владеете экспертной информацией и живете, работаете в Казахстане. И так самое важное, конечно, что Казахстан попал в тройку самых небезопасных стран для проживания молодых людей и так далее. Абзац Г. Статистика, факт, квинтэссенция, исследования связанная с Казахстаном. Дальше идет Расшифровка. Но давайте исходить из принципа логики. Казахстан занял третье место. Какой логичный вопрос задаст любой человек? Исходя из того, что второй абзац это «Б». Но, ну, конечно, нормальный человек спросит каждый. А кто же занял первое место? Казахстан третье место. Лидирует в печальном рейтинге Россия с показателем таким-то на втором месте Албания. Ну а кто самый лучший, тоже в этом абзаце. Это конкретная, четкая, не абстрактная информация. Поэтому Б, ну, безусловно, на втором месте. Далее. А на третьем месте. Почему? Ну потому что после того, как мы поняли, кто на каком месте, а ну, среди, собственно говоря, такого количества стран происходило это исследование. Среди 50 стран, где есть статистика, сколько стран было, и показания, что максимальный уровень смерти зафиксирован в странах с низким уровнем и средним уровнем дохода. Это конкретная информация, в ней нет ничего абстрактного, что необходимо объяснять. Далее идет Д. Логично. Вот смотрите, просто Казахстан, потом Россия, количество стран, которые проходило. А далее идет рассуждение в целом уже по докладу, без, без привязок к каким-либо странам. Каждый день отмечается в докладе, в результате насилия в Европе погубают примерно 40, в Европе уже в целом 40 молодых людей и так далее. Рассуждение в целом идет по докладу, без привязки к странам. Уже более общая информация. Ну, а последний абзац В, он самый абстрактный. И я сейчас поясню. Авторы доклада считают, что государства несут огромные потери. Восклицательный знак. Первое. Огромные потери – это уже не статистика. Огромные потери у каждого могут быть разные. Это очень абстрактная информация. И обращает внимание на то, что, на тот факт, что при надлежащем усилии, Какие это усилия, надлежащие усилия? Ничего не понятно. 9 из 10 случаев насильной смерти можно было бы предотвратить. Если бы мы хотели развивать дальше этот топус, это выступление, мы бы уже начали рассказывать о том, ну, и мысли о огромных потерях бы сказали, какие это потери в этом абзаце и какие факты, какие необходимо усилия применить, чтобы избежать этих фактов, и тогда можно было дальше разворачивать, но в данном случае это конец, это конец все важное мы сказали, а вот это убрать обрат абзац В, он по сути ничего, никаких потерь не дает, а вот первые абзацы, они важны у вас есть какие-либо сомнения по той логике, которые я объяснил я думаю сомнений здесь нет, нету и быть не должно. Ну вот у кого-то начало, правильно. Вот для меня, например, очень важно, что когда я говорил о принципе перевернутой пирамиде, что вот, чтобы именно хотя бы Г было первым. Потому что, например, начинать с А или начинать там с Д. Но как вы можете начать выступление, например, с исследования ВОЗ проводило в 50 странах. Вот с этого. Какое исследование? О чем речь вообще идет? Но это очень я просто подготовил пример, где четко, как мне кажется, показана логика построения. Поехали дальше? Поехали. Итак, некоторые советы во время вашего выступления, для ваших выступлений, позиционирования. Во время выступления. Первое. Используйте короткие предложения. Не надо выступать. По принципу Льва Толстого, как он писал. Я объясню, почему. Потому что даже если сейчас послушать мое выступление, то я наверняка нарушил согласование. Я начал говорить об одном, потом поменял время, там, грамматические какие-нибудь основы и перешел на другое. И это, если отслеживать, осматривать выступление, будет очень, очень заметно. Кроме того, это усложняет в принципе, восприятие. Не бойтесь быть простыми. Тогда вы будете не только понятными, но и востребованными телевизиончиками, которые будут монтировать или показывать ваше выступление. Добейтесь ровного дыхания. Казалось бы, мелочь, но при визуализации это очень важно, особенно для дам. А я поясню, потому что дамы, тогда начинают задыхаться, особенно если они обладают пышными формами я перестаю слушать о чем они говорят сдымается волнительно вроде грудь я понимаю что просто человек или волнуется или, или не знает вообще о чем говорит говорит избегайте фраз вроде не могу ответить особенно если это касается вашей сферы деятельности я конечно могу предположить что вас спросят Ответ на вопрос, который абсолютно не имеет отношения к теме вашего выступления. Здесь два варианта. Вы можете смело сказать, ну это не имеет отношения к нашему выступлению, но в идеале вы можете озветь, озвучить вашу мировоззренческую позицию. Я не разбираюсь в этой теме. Если меня сейчас можете спросить, да, там об отношении, я не знаю. Но должны ли женщины заниматься тяжелой атлетикой? Какое отношение это имеет к нашей сегодняшней лекции, вебинару? Никакого. Но у меня есть мировоззренческая позиция, могу всегда ее озвучить, но после того и я спозиционируюсь тоже как искренний эксперт. Но если вас спрашивают по вашему, например, предмету, а вы не знаете просто, ну, лучше ответить э, проще. Я не могу ответить вам сейчас точно на ваш вопрос, потому что я могу перепутать что-либо, какие-либо статистические данные или факты. Я прошу вас меня изменить. Давайте мы с вами свяжемся буквально через какое-то время, через полчаса, через час или там через два часа, и я вам дам точную информацию, предоставлю. И тогда вы будете выглядеть как эксперт, но который немножко что-то забыл. А некоторые говорят, вот я теряюсь, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Ну и, конечно... Когда я говорил о мировоззреческих вопросах или на вопросах, на ну, которые действительно у вас нет ответа и быть не может, то не надо бояться признавать, что вы не знаете ответа на какой-либо вопрос. Я перестал бояться выступать перед аудиторией после того, как я точно понял, что я не знаю ответы на все вопросы. Раньше я пытался на них отвечать, даже на которые не знал вопросы. Это выглядело очень неубедительно. Сейчас я признаю, что, например, ну, если не связано с моей деятельностью, я никогда не задумывался об этом, говорю, давайте вместе порассуждаем, или может быть кто-то из аудитории знает ответ на этот вопрос, и он ответит на него. Спокойно отвечайте на, на, на провокационные вопросы. Но нет ничего хуже, когда человек на провокационные вопросы проявляет агрессию. Я такое очень часто наблюдал. И если вы смотрите телевизор, вы наверное его смотрите, да, часто. Вот.. А... Сюжеты идут как раз вот эти вот негативные моменты, всплески агрессии. Более того, скажу вам, что даже инорожурналистам дается задание, ну, больше это для желтой прессы, конечно, характерно, да именно только для желтой, именно вывести собеседника, особенно если публичное лицо из себя, часто, чтобы он проявил агрессию. Людям это нравится, смотреть на агрессию почему-то, на зло. То есть, наверное, это, ну... Я не знаю, зло оно вообще на самом деле более выпуклое, более привлекательное, чем добро. Наверное, поэтому. Но это тема как раз отдельного разговора, мировоззренческого. Но зло всегда приковывает внимание больше, чем добро. Хотя его никто не одобряет. Но именно поэтому девочки выпухих мальчиков, наверное. В случае телеинтервью не говорите на камеру. Это отдельное, потому что вы разговариваете с собеседником. Да. Неважно, где камера стоит, вы не делаете программное заявление, вы не выступаете на публику. Все очень просто. Смотрите, разговаривайте с собеседником, кто задает вам вопросы. С кем вы разговариваете? С разговариваете? Сейчас мы будем говорить, как, например, поддерживать, может быть, зрительный контакт с аудиторией, если она большая, но это отдельный момент. Если это телеинтервью, пожалуйста, говорите с собеседником. Остальные технические нюансы, где должна стоять камера, под таким углом, чтобы картинка была лучше и так далее. Не обращайте внимания. Ну и следите за своим внешним видом, и жестами. Об этом говорили. Есть такое просто у телевизионщиков понятие, как снять, снять снимать перебивки после вашего выступления. Они снимают руки, какие-то детали вашего туалета и так далее. Ну и мало ли, что попадет им в кадр. Итак, далее. А вот теперь так называемые мосты при работе с аудиторией. Если аудитория большая, ну вы выступаете, 20-30 человек сидит. И вам надо желательно охватить весь зал, выступая. Неопытные спикеры очень часто ищут поддержки из тех, кто на них доброжелательно смотрит. И это правильно на самом деле. Но не надо апеллировать все время к одному человеку. Встретили доброжелательные глаза, конечно, вы будете избегать тех, кто смотрит на вас со скепсисом. Хотя, может быть, у него болит на самом деле суд Но, тем не менее, это очень здорово мешает выступлению. В аудитории сидит 20 человек. Выберите для себя 3-4 человека, которые или треугольник аудитории, или периметр. То есть, раз, два, три, четыре человека, двое рядом, двое подальше, или которые перед вами, и двое по краям. И перемещайте взгляд по этим благожелательным лицам. Ну, может быть, равнодушным. Ничего страшного. И когда вы будете охватывать всю аудиторию, обратились к ближайному сидящему, посмотрели направо, налево в этом повороте, такое ощущение, что вы разговариваете со, всем, со всей аудиторией. Это аудитории приятно. Ну и вы будете выглядеть более убедительно. Вопросы. Но если когда какой бы вопрос вам не задали, всегда польстите собеседнику. Делайте ему комплимент. Элементарная вещь. Это очень интересный вопрос. Спасибо за то, что вы задали такой вопрос. В любом случае, если только собеседник не ваш враг, который изначально вас не любит, вы вызовете расположенность к себе. Мы дальше немножко поговорим о манипулятивных фразах которые я часто очень испытываю в использованных беседах. Они очень простые, но которые, все люди тщеславные, но которые льстят собеседнику и делают его ко мне более лояльным, а может быть даже и дружелюбным. А вот как раз мы к этому и, и подошли, оказывается, к манипулятивному общению. Ну, вот, манипуляции вообще Изначально в них закладывается, конечно, негативный смысл. И я не буду говорить о манипуляциях, о выступлениях, подборе дворе статистика, потому что мы сразу обозначили. Мы честные, порядочные люди, которые обладают экспертным потенциалом и говорим все как есть. Но вот просто есть манипуляции, они правдивые на самом деле, и их используют даже продвинутые эксперты, и они ничего негативного у них нет. Ну вот представим, например, я не помню примеры, их часто используют. Каждую минуту или каждые 30 секунд в стране погибает один человек от чего-то. Или каждую, да, каждую минуту на земном шаре умирает один человек. Вот это на самом деле манипулятивное общение. Потому что представить, что каждую минуту нас становится на одного меньше, это кошмар какой-то. Но если мы приведем статистику на самом деле за год, Естественная убыль от таких причин, естественное старение, болезни и так далее, то мы поймем, что это, ну, это естественная убыль населения, может быть. А вот чтобы к этому привлечь внимание, использовать вот такие статистически манипулятивные приемы, вы их можете тоже использовать, потому что они были правдивы. Итак, я вам просто хочу несколько речевых приемов обозначить, их может быть очень много которую можно использовать при, так, при общении с собеседником, при ответах на вопросы, при, когда вы общаетесь с аудиторией или даете отдельное интервью, чтобы расположить к вам собеседника. Это, это фразы, это фразы лишь ноги, которые позволяют вам расположить к себе собеседника. Вы как умный человек понимаете? ну, по мне не лстит, что вы его считаете умным. Да, конечно. Но вот человек понимаете, что так надо сделать. Согласитесь со мной, что... А вот интимизация такая, если вы совсем откровенным, я хочу сказать самое важное. И говорите то, что можно на самом деле сказать любому. Но вот это понимание, что вы говорите только мне, конкретному человеку, делитесь со мной чем-то сокровенным, делает меня не просто лояльным к вам но и расположенным. Ну, я понимаю, что вы глубине души вы понимаете что. И я понимаю, что вы глубине души вы согласны со мной. И так далее. Ну вот, чтобы не быть громогласным, да, вы просто протестируйте, Ну, используйте когда-либо эти фразы, можете придумать, придумать их сам, сами, но они очень работают. Ну, конечно, не надо там их на единицу времени 10 раз повторять. Но как только вы почувствовали напряжение какое-нибудь, недоверие к вам, а можно сразу с этого начать, чтобы расположить себя собеседника, смело действуйте. Еще, конечно, ируния очень хороший манипулятивный прием, но здесь очень важно уметь ее пользоваться. Как показала практика, я умею пользоваться не всегда, поэтому я стараюсь ее не использовать, ну, потому что, Тут надо знать чувство меры, а на аудитории могут присутствовать очень разные люди, и разных взглядов, и разных конфессий, разных традиций и так далее. И невольно. При выступлениях очень удачно звучат анекдоты. Очень удачно. К месту подобранные. Или какие притчи, истории. Но надо понимать, что этот анекдот может быть воспринят нейтрально, а еще лучше положительно всей аудитории. Потому что, может быть, вызван скандал. Любой какой-нибудь произнесенный там синтаксис, фразеологизм, надо очень четко отслеживать. Потому что вы можете сказать, как вам кажется, невинную фразу, а будет скандал. И был такой скандал в Южно-Казахстанской области, я не помню, лет 8-10 назад, когда детей заразили бич да, ВИЧ, ВИЧ или СПИД у них был, ну, по-моему, ВИЧ еще только заразили, массовое заражение детей туда приехал кто-то из боссов здравоохранения, точно не помню, его фамилия Герновой была. И при инспектировании больниц, где произошло это заражение, он имел, причем это было при скоплении средств массовой информации. имел неосторожность сказать фразу такую, она правдива, но она в контексте Казахстана и Южного. Соответственно, позволило перевести стрелы и отвлечь внимание непосредственно от проблем. Он сказал, у вас здесь грязно, как свинарники. И началась проблема, что а с это оскорбление религиозных чувств и так далее. Если бы он сказал, грязно, как э, на конюшне или в овчарне, не было бы никаких проблем, уже грязно было, безобразие. Слово, детей заразили. Заразили именно при переливании крови, что такое? То есть именно безобразие. Но конфликт был направлен в эту сторону и позволил, соответственно, ну, несколько снизить градус негатива в отношении тех, кто отвечал за заражение детей. Я не помню, чем закончилась, на самом деле, эта история, что стало с дерновым и что стало с теми, кто, собственно говоря, там заразил этих детей. Наверное, нашли. Козлов отпущения. Я вот не помню. Но сам факт. Будьте внимательны, не рискуйте. То, что можно сказать в разговоре с друзьями и на кухне, что не всегда уместно в публичном выступлении. Далеко не всегда. Теперь немножко о публичном выступлении, как в более развернутом жанре. Не когда вы даете интервью, никогда когда вы даете пресс-конференцию, когда есть обязательно камера, а когда вы просто выступаете перед аудиторией. И еще одно будет небольшое задание. Структура выступления. Это уже не принцип перевернутой пирамиды, может быть, в чистом виде, когда более обширное выступление, широкое. Но есть классическое вступление, основная часть и заключение. Тоже может быть выступление. Во Все-таки, возвращаясь выше упомянутой перевернутой пирамиды, вступление должно быть ярким. Ярким, доверительным. Вы можете озвучить. Вы можете тоже анекдот рассказать. Вы можете рассказать какую-нибудь очень ясную, иллюстрирующую статистику привести. Подчеркнуть это что? Вот представляете? Подчеркнуть. Обозначить предмет. Ну, доверительную атмосферу, доброжелательную атмосферу, это само собой. Но яркое начало, образное. Вот образности часто не хватает в выступлениях. Это, конечно, Тяжело создавать какие-то образы, хотя всеми мысленными образами на самом деле, это правда, я недавно на браке тестировал, когда он просил меня помочь там, ну, в рамках пиара его заведения, которым он занимается, я говорю, вот, надо образ заведения. То есть это не просто, например, когда да, я ему сказал банально, это колбаса. Вы видите же мне слово колбаса написанное, да, Видно. у вас об образ. Я брату когда сказал, мне говорит, а, и мне меня такой образ. Докторская колбаса, цельная, папка, папка, свой образ. Вот, когда вы наступаете, вам нужно создать образ, навязать тот образ, что когда говорили о чем-то, о вас как о личности, например, говорят, вот, Алтунбаева, Кинджи И у всех образ, но это же не набор. вот для меня сейчас в данном случае это, я вас не вижу, да и не знаю, для меня это просто два слова. Так, если бы я вас знал, и вы выразитьсяились как эксперт, и выступали, я бы раз, замечательный спикер, замечательный человек, я вас вижу как оратора, какой-то образ может быть матик, домохозяйки хорошие, что угодно, но это вы должны образ этот навязывать. а поэтому вам нужно думать выступлении, как этот образ нарезать. Ну, выступление, выступление должно быть кратким, это само собой. Основная часть. Ну, тут вариантов масса. Изложение фактов, статистики я поставил наверное, на первое место. Обязательно. Если вы будете рассуждать о проблеме, но ну, не подтвердите мне это статистика или фактами, но это будет ну, более чем неубийно. размышление на тему. Это все равно, да, как неплохо живется. Все хуже и хуже, что-то мы стали жить. С чего вы взяли? Подтвердите мне. На фактах, почему вы считаете, что мы стали хуже жить? Или как хорошо мы стали жить? Это абстракция, абсолютная. Потому что хуже лучше очень относительное понятие. Экспертные мнения, очень замечательно. Если вы сошлетесь на кого-то, это делает ваше выступление убедительным и более подготовленным. Примеры, конкретные случаи, да. Чтобы подчеркнуть общее, статистику и факты, можно рассказать какой-то конкретный случай прогнозирование для экспертов это вообще хлеб прогнозировать как будут развиваться события дальше потому что очень часто многие обращаются к экспертам именно за этим прогноз ну вот тут надо конечно разбираться в проблеме очень хорошо и отслеживать не просто состояние дел в той проблеме которой вы занимаетесь но и Прогнозировать, как оно будет развивать, а для этого надо отслеживать в динамике, как 20 лет развивалась, и менялась эта проблема, какие факторы на это влияли, и можно из этого сделать проблемы, да, прогнозы. Например, как будет развиваться законодательное законодательство в сфере МПО. Ну, в сфере последних тенденций, конечно, это легко спрогнозировать. Позитивных, в общем-то, моментов очень немного. Частные истории, вы же заметили, я вам тоже рассказал частную историю с братом, да? Вы думаете, это я спонтанно сделал, нет? Я знал, что я расскажу эту историю вам сегодня. Рассказы о личном опыте, сравнение, очень замечательное сравнение. Вы понимаете, потому что сравнение дает нам осязательность, понимание, много это или мало, хорошо ли это, плохо, когда ты сравниваешь с более худшим или с гораздо более... Хороший. Я понимаю, что вам сейчас кажется, у нас нет возможности в рамках вебинара практически все это разобрать. Но вот в офлайн-тренинге, когда более длительная подготовка, мы можем это разбирать на конкретных примерах, искать какие-то сравнения. Были случаи, когда мы даже готовили выступление, разрабатывали на 5-7 минут, и люди потом выступали, прогнозируем того, именно какие же цитаты из вашего выступления разойдутся посредством массовой средства массовой информации а, есть такое понимание как ну какие-то кодовые фразы какие-то заманухи которые вы произносите и которые будут использованы как-то раз готовя спикера по проблеме гендера я ему сказал как раз ссылку на какой-то конкретный случай я ему сказал сошлитесь на фильм белое солнце пустыни которого все я думаю ну, большинство из вас точно видели. Так вот, там есть такой плакат. В начале фильма висит транспарант, транспарант. и На нем написано «Долой предрассудки, женщина, она тоже человек». Восклицательный знак. Я сказал, ну, используйте это как какой-то образный знак в вашем выступлении. Скажите, что мы ну, это актуально по сей день и так далее, что «Долой предрассудки, женщина, она тоже человек». Достаточно иронично сейчас звучит, но тем не менее. Практически все средства массовой информации использовали эту фразу или в заголовке, или в подзаголовке, или в тексте, и так далее. Это было не спонтанно сказано. Это было подготовлено. Самая хорошая импровизация, да, удачно это заранее подготовленная импровизация. Помните об этом. Итак, и заключение. В резюме. Итак, подведем итоги. Говорите вы. Проблема состоит в том, том, том, и если ее не решать сейчас, то нас в будущем ждет то-то-то. -то, -то. Призыв к действию, почему нет? Если вы занимаетесь благотворительностью, пожалуйста. История или анекдот в информативных выступлениях очень важны. Почему информативны? Потому что они достаточно суховато Выглядят, в принципе, если вы расскажете какую-нибудь историю или анекдот, но с теми опасениями, о которых я говорил выше, это будет очень... Уместно. Но эмоциональное воздействие, а эмоциональное воздействие формируется за счет чего? За счет респекуляции или за счет каких-то фраз. Сколько это может продолжаться? Давайте, наконец-то, возьмемся за дело. Хватит заниматься ерундой. Ну, это вот я сходу так придумал. На самом деле, не неподготовленная импровизация, эмоциональное воздействие. Что человек очень хорошо запоминает, еще 4 лет говорил. Это начало и конец. Он может в середине что-то пропустить, забыть, упустить. Но как вы начнете ваше выступление и как закончите, он всегда запомнит. Вы можете развиваться соловьем, быть очень убедительны. А в конце смазать ваше выступление по какой-либо причине. И это смажет полностью впечатление о вашем выступлении. Запомнят то, что было в конце. Обязательно. И вот теперь по технологии, немножко месседж-хаус, потом мы сделаем небольшое задание, очень короткое такое, очень легкое, легкорезное, даже бы я сказал. Технология message house на самом деле очень распространена сейчас и используется в выступлениях политиков, вообще публичных персон. На самом деле, почему это месседж-хаус? Это домик из послания. да? Потому что есть такое понятие, как ключевое сообщение или послание. Я вот очень четко вам сейчас поясню, чтобы вы знали, что в вашем выступлении обязательно должно быть ключевое сообщение. Что такое ключевое сообщение? Представьте, вышел человек из аудитории, где вы выступали, и его вот встречный спросил, а о чем было выступление? Если он скажет, например, было выступление о том, что сырую воду пить вредно, а это ваше ключевое сообщение было, это правда, это правильно начнут. Были подобраны аргументы. Если он вам отвечает, да что-то говорили о ладетом, я не особенно понял, или у него не сформировавшееся понимание, о чем же была точно речь, значит, ваше ключевое сообщение было подобрано неверно. Я еще раз повторю, точнее, обозначил, что ключевое сообщение это не обязательно то, что должно быть произнесено в вашей речи. Вы можете вообще это не произнести в вашем выступлении. Вы можете один раз произнести, но это тот смысл, который в одном предложении может вынести собеседник, когда вышел. Я надеюсь, вы меня понимаете сейчас. Я вас хочу порекомендовать забить в Ютубе выступление Путина Потом. или покажем на следующее занятие вот Светлана мне говорит но я вам просто выступление Путина а вот вот видите выше выше да вот оказывается Светлана Ушакова вот прервин.ру выступление Путина в 2007 году когда он презентовал в Сочи как возможный объект проведения Олимпийских игр. Я сейчас говорю абсолютно без привязки симпатии или антипатии к персоне, которая выступала. Я говорю именно о технологии. Если вы послушаете это выступление, для вас будет очень четко ясно, какое же ключевое слово или послание, оно элементарное. И второе, какие же аргументы, доводы приводятся к то, чтобы подтвердить это послание. Ну и есть, я вам сейчас открою просто, вот как выглядит, почему называется Message House. Есть послание, ключевое сообщение, и есть аргументы, которые подтверждают ваше ключевое сообщение. Если я говорю, например, о том, что сырую воду пектрирована, да, например, ключевое сообщение, то какие аргументы для этого могут быть? что, например, питье сырой воды ведет к заболеваниям например, желудочно кишечного тракта. Что сырая вода приводит там еще к каким-то проблемам. Ну, я не знаю, что сырая вода, да что урона, но то, что подтверждает ключевое сообщение, что ее пить вредно, Все аргументы. В вашем выступлении аргументов таких должно быть 3-4. Они могут быть на минуту, вы можете рассказывать об этом аргументе, вы можете рассказывать 2 минуты, вы можете 30 секунд. Вот, да, свисло, в сырой воде много микробов. Это абсолютно. Вы знаете, сколько в сырой воде микробов находится? В одной капне сырой воды находится миллион микробов и так далее. Вы не говорите о том, что пить сырую воду вредно, но человек делает для себя вывод. опять а столько микробов находится, значит пить эту воду вредно. Ну и вот основание в месседж хаусе да, или эти принципы, это то, что абсолютно не обязательно в Это вариативный вариант, это ваша мировоззреческая позиция. Здесь не надо фактов, никаких э, статистики не обязательно. Это ваше рассуждение на тему уже. Ваша ваша ваша ваша личностная позиция. О чем я говорил, да, даже мы можем не быть экспертом в этом, но вы можете озвучить это. Вот есть такое же понятие, да, вот «интересный человек». И мы вас что такое, какой интересный человек? А что кроется за этим понятием? А за этим понятием кроется возможность, во-первых, рассуждать на разные темы, делать это убедительно, объективно и умение соединять, находить связи между разными понятиями, чтобы одно истекало из другого, где малосведущий человек неподготовленный этих связей найти не может. Это сложно, и это вопрос исключительно вашего саморазвития. Но вот послание и аргумент – это вопрос важный. И вашем выступлении. Даже если вы выступаете по принципу перевернутой пирамиды. Не суть важна. Но должно быть ключевое сообщение. Ключевых сообщений максимум должно быть два. А желательно одно какое-нибудь. Потому что выходишь после какое-нибудь выступления или пресс-конференции о том, что хотели достичь выступлением тот или иной спикер. А мы сейчас говорим о позиционировании именно вас как спикеров и через вас уже организации, которые вы представляете. Вот смотрите. Задание. Вот ключевое сообщение звучит так. Гражданин Дэн, ну любой это, у фамилия, да, хороший человек. Замечательный человек. Исключительных качеств человек. Просто от умиления льются слезы. Ваша задача. А приведите мне сейчас аргументы, напишите. Ну, один-два аргумента от каждого там. Чтобы вы рассказывали об этом человеке, чтобы я мог сделать вывод, что этот человек действительно замечательный, хороший, исключительных качеств. Сразу вам скажу, что просто говорить о том, что о чем я сейчас говорю, такой классный человек, боже мой, ну какой замечательно. я такого человека никогда не встречал, добрый, это абстракция, это не аргумент, потому что все это синонимы, где-то более сильные, где-то более слабые, но которые требуют аргументов, чтобы я сделал, какой же это хороший человек, я подсказываю, что не буду, давайте, у вас пять минут, напиши, это элементарное задание, потому что я не стал сложным, потому что вы какое-нибудь ключевое сообщение, потому что вы в разных сферах работаете, ну вот, допустим, гражданин М. Светлана Ушахова в данном случае. Гражданка. Звезда гражданская хороший человек, замечательный человек. Вы должны выступить на пять минут. На пять минут выступить, чтобы, допустим, эти аргументы, мы сейчас коротко и на нами видели, но вас прямо их развернули, чтобы выше меня спросили, о чем вы Видя Светлана Ушапова. Вы действительно классно. Да меня поняли? Пять минут. И будем говорить итоги и прощаться до следующего вебинара. Говорить до свидания. Вот. Такой. Эх. Ок. Потяни вони жопу, да? И деньги. Это на картах. Ну что вот, ну рассказывайте. Вот еще деньги. Или Я могу сделать. А ну что? И, да, да, да, да. И больше чем. Не могу. И каждый день. Ха-ха. Да, я не чувствую, что я не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 Это не поможет. Это не поможет.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 And this one I don't know. Yeah, Ну mm да. -hmm. Mm -hmm. Ну так. Обратно. Кулат весь мой сарказм. Я сейчас почитаю. Гражданин, он хороший человек. Не то что такое. Так. так, так, так, так, так. Один момент. Сейчас я более внимательно. Угу, угу. Так. Балджан замечательно, Забудется на рынке, помогает на здоровье Организовывает благотворительные акции, ищет спонсоров. В прошлый раз любезно нанес мой багаж до номера. Замечательно. Всегда может поделиться интересной информацией на тему О, Гражданин Н хороший человек. Но гражданин N хороший человек это как раз ключевое сообщение. Мне, мне надо аргумент. Всегда участвует в волонтерских акциях. Очень быстро отходит от гнева. Ну вот это сомнительный комплимент. Аргумент я имею в виду. нормально, что он очень быстро отходит от гнева, но... Это вызывает у меня достаточно опасение. Человек гневливый оказывается. Все-таки. Вспыльчивые люди, которые быстро ходят, ну не самый лучший вариант для меня. Но суд не отправил. Он построил для детей с инвалидностью конный клуб, оздоравливает, и оздоравливает их на эпотере. Замечательно. Он замечательный лидер. Ну вот, замечательный лидер. Вот, не надо вот этих слов в аргументах лучше. Аргументы сами. Я сам для себя сделаю вывод замечательным. Создал профессиональную команду специалистов. Занимается социальной. С чем же он там социальной? Адаптация людей с ментальными. Галина, замечательная. И вообще он классный. А вот это я должен эгоцировать сам. Вот не надо навязывать. Потому что аудитория, она часто просто изначально скептическая. Сторона. Ну давай. Ну такой замечательный. Да я сам делаю. Аргументы. Потому что и вообще он классный. Это вот уже помимо аргументов. То есть, ну, тогда вам нужны новые аргументы. Почему же он вообще классный-то? Спас вытащил человека из горящего дома Наталья замечательно. Вы абсолютно, кто написал, правильно поняли задание. Оно элементарно. Но если вы будете рассказывать. Я вот послушав это, выйду и скажу, что что-то гораздо что какой-то. Жалко, ничтожная личность. Молодушный человек. Но никак невозможно. Ваша задача аргументы рассказывать. Дело правдиво. Я такой легковесный, конечно, например, привел, немножко ироничный, очень. Но. Вашей деятельности, на следующем занятии поговорим, может быть, и о пиаре, и о других методах позиционирования и так далее. И вот на более сложных примерах вы сможете понять, что и протестировать, не поленитесь один раз, протестировать это на знакомых, на близких ваше выступление. Ну кто не знает, какое ключевое сообщение. В движении я такое тестировал. И очень часто таки в аудитории после выступления ну, ключевые сообщения не звучали. И ладно бы они звучали синонимично, но хороший человек, замечательный человек, чудный, неплохой человек, да? человек исключительных человеческих качеств, это синонимично. Но бывает, что выступят люди, а какое-то ключевое сообщение звучало. И называют что угодно, но не только не то, что было заложено в выступлении. Это значит, это было сделано неправильно. Друзья мои, коллеги, на этом позвольте не отвлекать вас от этого чудного пятничного вечера больше. Мне всегда интересно с нами общаться, и даже в режиме дистанционного общения. Если у вас какие-то есть сейчас вопросы, вы их можете задать. Но я их не вижу, вопросов, вы можете эти вопросы сформулировать для себя и задать на следующем вебинаре, мы еще раз с вами встретимся. Начать с этого, может быть, что-то вы вспомните, что-то захотите уточнить, что-то протестируете для себя. Очень полезно протестировать свое выступление перед зеркалом, чтобы не бояться ни камеры, вообще смотреть на себя в глаза и выступать. Да ладно. ну, пусть у нас никто не смотрит в этот момент, чтобы вы не стеснялись, наверное. Хотя для меня это все равно. Но очень полезно. Жамиля Драхманова задала вопрос, когда следующий вебинар вопрос, я переадресую замечательному человеку Светлане Ушаковой. У меня есть аргументы, которые могу привести массу, чтобы подтвердить это. Но она их знает. И она, они абсолютно искренние. Следующий вебинар она вам скажет, когда будет. За сим. Что? Я скажу. Вот видите, С... Светлана Ушакова, оказывается, не такой замечательный человек. Она эту миссию возложила на меня сказать, когда я следующий вебинар. Следующий вебинар, насколько я помню, запланирован на 18 декабря. Дополнительную, конечно, информацию вышла 18 декабря. Я очень хорошо понимаю, что это выходной день. Но согласитесь, как приятно в выходной день расположиться в теплой уютной комнате у себя дома перед компьютером и приятно пообщаться. Надеюсь. Не только со мной, но и другом узнать что-либо. Еще новое, полезное, на что я тоже очень надеюсь. Не несмотря на то, что это выходной день, но он выходной и для меня, и для Светы Ушаковой, и для всех вас, давайте будем воспринимать это как что-то и приятное, и полезное. За говорю до свидания, хороших вам выходных, и до встречи. Спасибо.